Здравствуйте. У нас в гостях заведующий отделением Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Сидиков Айрат Габитович. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, первый вопрос будет таким. На какие направления подготовки вы планируете объявить в этом году набор? У нас в этом году достаточно большой набор направлений. Основное, конечно, это направление «История», где имеются специальные профили. Кроме истории, это и археология, и всемирная история. Также у нас, кроме этого, по направлениям это этнология. Большой интерес вызывает направление, связанные с туризмом. Также у нас с этого года первое одно из таких, наверное, попыток, опытов, открытия э, в направлении История искусства, профиля э, реставрация, э, реставрация музейных предметов. И здесь также имеется конкретное практическое применение этих знаний. Угу. Вот, в общем-то, много разных направлений. Есть ли бюджетные места для студентов? Да, конечно. По всем практически направлениям есть бюджетные места. Э, при этом, э, наверное, э, вот в этом году только по э, истории искусства, по э, профилю э, Реставрация здесь будут только внебюджетные э, небюджетные места для набора по этому профилю. Угу. А вот какие самые востребованные направления у нас? Как я уже говорил, традиционно большой интерес и самый большой конкурс – это по направлению истории, по всем его профилям, вызывая большой интерес и при поступлении, так как э, эти знания носят конкретный характер, и с последующим трудоустройством, поиском работы это также вызвано. Мы также надеемся, что вопросы, связанные с... Музеологии и антропологии, где также имеются и дополнительные направления, то есть профили, извиняюсь, также будет возможность для поступления. Угу. А проходят ли студенты стажировку, практику где-то? Бесспорно, для этого в институте созданы условия. У нас есть база практик по археологии, есть договоренности с ведущими предприятиями, где школами, где есть возможность прохождения подобной практики. Поэтому для выезда в учебной части практики база института это позволяет. Также, кроме этого, есть возможность организовывать и стажировки. Стажировки не только в пределах России, но и за рубежом. У нас часто студенты-бакалавры выезжает для а, ведения своих а, тем в зарубежные страны, где также проходит стажировку. Uh -huh. А с дополнительным образованием как дела обстоят? А, дополнительное образование а, получило тоже а, у нас возможности для студентов достаточно полные. А, одно из них, это связано с Международной школой археологических исследований, полевое исследование. Она проводится совместно с Академией наук Республики Татарстан и Академией наук России, с институтами археологии профильными, а, она проходит летнее время в городе Болгар на территории Болгарского музея-заповедника, и привлекает не только российских, но и зарубежных студентов. И здесь они получают сертификаты о дополнительном образовании, что крайне важно для тех специалистов, которые приезжают, но также для наших студентов и преподавателей, получающих дополнительные знания по истории археологии и реставрации. Угу. Такое полноценное, полноценное разностороннее образование получает студент, а вот все-таки где они востребованы после завершения обучения, куда они трудоустраиваются? Да, это вот один из наверное самых вопросов больших и при поступлении, как эти знания можно применить дальше. Угу. И здесь, надо сказать, именно те направления, которые имеются на нашем отделении, они традиционно очень практичные и конкретные. По направлению истории, по этнологии это работа, как в школьном системе образования, также это работа в различных социальных структурах в администрации, где также специалисты квалифицированы на проблемы, связанные с решением многих тем по сохранению наследия, по э, вопросам социальным вопросам управления, они э, находят свое применение и э, реализуют свою работу. Конечно, э, здесь нельзя не сказать о музеологии, э, музейное дело, и в музеях потребованы специалистов крайне высокая и потребность в их работе. Также это касается и тематики, относящейся к истории искусства по реставрации. Также э, сейчас нехватка и ограниченность возможности получения образования по этим направлениям делает выпускников крайне востребованными на рынке труда. Угу. А востребованные, это понятно. А вот, например, на магистратуре могут ли остаться студенты? Да, у учения? нас по всем Направлением и профилем есть специальные магистратуры, э, которые позволяют пройти и э, обучение, и в магистратуре. Но также надо отметить, что есть и аспирантура. Э, после завершения аспира... магистратуры э, э, есть возможность поступить в аспирантуру по этим же направлениям и дальше повышать свою э, квалификацию и уже в научной сфере. Uh, Все-таки Институт международных отношений. Какие языки, интересно, изучаются? Uh, у нас, uh, так как uh, связано с uh, направлением... История и семейная культура наследия, конечно, целевая направленность на языковую сферу представляет собой как дополнительное знание, крайне необходимое, крайне важное. И здесь у нас основной акцент, конечно, на английский. Но при этом по другим отделениям имеется возможность получать дополнительное образование, и в ходе обучения, по мере подготовки в течение обучения в в нашем институте можно получить знания и по другим языкам. Это возможность для студентов института и учащихся в наших отделении по этим направлениям также имеет возможность дополнительно к концу иметь два и, им возможно, и три языка в качестве знаний по ним и уже иметь сертификат получения их обучения. То есть студенты сами по желанию выбирают языки? Здесь для них доп. образование предлагается, и по программе отделения высшей школы передоведения там можно будет это обучаться. Здорово. А в каких условиях все-таки живут студенты и предоставляются ли общежитие? Это тоже очень важный вопрос, потому что, когда приезжаешь, важно, где разместиться. И здесь вопросы по размещению с общежитиями в рамках работы института у нас вопрос решенный и не вызывает никогда ни затруднений, ни осложнений, и тем более условия проживания очень хорошие и комфортные. А вот а, сейчас вот прием идет новых абитуриентов, всех мучает вопрос, какие ЕГЭ нужно сдавать для поступления. Да, это возникает иногда проблема, студенты хотят поступать, но у них бывает вопросы именно в связи с тем, что они сдали не те ЕГЭ. И при поступлении к нам это, конечно, история общественного это русский язык, это базовая ЕГЭ, которую необходимо сдавать для того, чтобы подавать документы э, на наше отделение. Uh -huh. Ну, в принципе, с образованием, с условиями все понятно. А вот все-таки внеучебная вне жизнь студентов как протекает? Uh -huh. Студенты вовлечены в многие проекты не только института, но и общественные проекты университета и города. Здесь условия обусловлены тем, что и сам университет живет яркой, насыщенной жизнью. У нас очень много различных мероприятий, направленных на студентов. Это различные конкурсы, связанные с повышением их знаний. Это квесты по музею, это темы, относящиеся к... Олимпиадам по истории, по культурному наследию не только в самом университете, но и российске. А также в связи с проведением большого количества мероприятий студенты в качестве волонтеров принимают участие и в международных различных проектах, мероприятиях спортивных и социальных. Uh -huh. А вот в, каким, в каких кампусах об, об, об, получают образование студенты? Вот? Uh, у нас uh, основной кампус, он расположен на улице uh, Лево-Булачная, 44. Uh, в, отделение располагается в этом здании, и основные занятия проходят именно там. Uh, хотя отдельные <coughs> иногда занятия uh, по uh, спорту, они проходят в специализированных помещениях uh, Казанского университета. Uh -huh. Вот такой вопрос. Высшая школа наук всемирного культурного наследия, всемирного, значит, студенты иностранцы есть, да? <рррикул 'я> У нас иностранцы, студенты, да, привлекательны, но э, в основном это в форме доп. образования. Они приезжают на короткие сроки по отдельным предметам, которые вызывают у них интерес, так как в нашем регионе, э, где Павловский университет объединяет специалистов, позволяющих раскрыть вот эти вот проблемы, вызывает у них большой интерес, и они обращаются вот по тем курсам, программ, которые с нашей стороны разработаны. Это и, и из Китая, и из США, из Англии, Германии, э, Приезжают и преподаватели из Бельгии, Испании, Франции для работы и со студентами, и также подготовить специальные программы для Казанского университета. А вот иностранцы получается к нам приезжают, а наши студенты? Да, он, да, у нас да, регулярно есть стажировки. Вот у нас студенты проходили стажировки в Италии, сейчас он готовится в Болгарии, в Бельгию. Выезжали для стажировки, для обучения есть студенты, работающие в тесном контакте с крупными международными центрами и в Америке, и во Франции, и в Испании. Поэтому здесь контакты и возможности самих студентов повышать свою квалификацию, при этом работая с непосредственно Соответственно, с архивами, с материалами, с специалистами за рубежом также достаточно обширно и разнообразно. И вот такой завершающий вопрос. Какие у вас планы по открытию новых направлений, может быть, каких-то? В последние годы отделения и кафедры провели большую работу. Был сделан анализ и по востребованности, и по возможности специалистов, которые у нас есть, и привлекаемых специалистов. Большинство профилей направлений уже сегодня действует. При этом мы понимаем, что есть э, необходимость и потребность и ряда других тем. В частности, сейчас идет большая работа по открытию э, такого направления, как архивоведение и документоведение. Э, это мы планируем со следующего года э, выйти на вопросы по приему э, в этом Направление, так как специальность тоже э, сейчас и в прошлом являлась базовой. Э, это и умение работать с документами, хранением архивных материалов. Тем более у нас есть специалисты, которые в этой области работают. И мы надеемся, что э, она тоже э, будет, начнет у нас работать. И э, те высокие квалифицированные знания, э, работы специалистов позволят подготавливать э, качественных и с э, будущим специалистов в этом направлении. Mm -hmm. А вот все-таки студентов кто готовит? Преподаватели? У них какая квалификация? У нас в отделении около 30 докторов, около 40 кандидатов в наук. При этом работают специалисты и приглашенные. Это член-корреспонденты Российской Академии Наук, здесь Бужилова, на они специалисты по этнологии, этнографическим исследованиям. Также у нас приезжают, как я уже говорил, специалисты из-за рубежа для проведения лекций, занятий по культурному наследию. И это создает не только возможность получить новые знания от специалистов, но выстроить и выстроить новые контакты для подготовки, обучения и за рубежом, для продолжения их подготовки и привлечения в работе международные проекты. Ну, носители языка тоже есть. А, да, конечно, здесь у нас э, существование отделения по переводам, оно тоже создает очень серьезную базу для э, развития всего института, и студенты с отделения также э, имеют благоприятные условия для обучения и в отделении переводов. Ну что ж, можно завершить на такой хорошей ноте. Вот такой вопрос, вот, чего достигли студенты за последние годы, может, в общественной деятельности, в научной? Говоря о студентах, наверное, здесь как-то об отделении сложно говорить, потому что студенты в институте, они все вместе работают и в конкурсах, и в студенческой весне вот призовые места последние годы занимают из нашего института. Они также участвуют в разных международных конкурсах, российских и республиканских, также получая высокие оценки, выигрывая и премии президента, и региональные премии. Здесь надо отметить, что это становится возможно не только потому, что у нас Хорошие и талантливые студенты, но и преподаватели, которые вместе с ними работают и готовят для реализации этих проектов. Спасибо большое. На этом у нас все. В гостях у нас был заведующий отделением Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Седиков Айрат Габитович. Спасибо. Спасибо.